Уважаемый господин президент, дорогие ветераны, дамы и господа, сегодня, в день 60-летия Великой Победы, мы открываем в Москве памятник славному сыну французского народа, выдающемуся государственному деятелю 20-го столетия, другу нашей страны, генералу Шарлю Деголю. Деголь говорил, судьба наделяет каждого достойной его участью. И потому все свои поступки, человека и политика, он соизмерял с высокими нравственными ориентирами, с понятиями чести, долга и патриотизма. Истинный солдат и гражданин Франции, Шарль де Голь, всегда оставался верен присяге. В тяжелейший, драматичный момент вторжения нацистов он мужественно принял на себя огромную ответственность. Его исторический призыв к соотечественникам продолжить борьбу, объединил нацию, вселил веру в победу. И весь мир увидел, французы не капитулировали, их дух не сломлен. Созданный генералом Деголем Национальный комитет свободной Франции стал центром растущего сопротивления оккупантам. И сражающаяся Франция внесла важный вклад в освобождение Европы, по праву разделила с союзниками по антигитлеровской коалиции торжество Общей победы. Мы всегда будем помнить о единении наших народов плечом к плечу боровшихся с нацизмом, об их боевом братстве, в летописи которого много славных дел, в том числе и славный путь эскадрильи Нормандия-Неман. Мы никогда не забудем о подвиге тысяч наших соотечественников, доблестно боровшихся с фашизмом в рядах французского сопротивления. Уважаемые дамы и господа! Для граждан России имя Шарля де Голля олицетворяет свободную и сильную Францию. Страну, которая в послевоенные годы благодаря авторитету, идеям и энергии этого человека добилась впечатляющих успехов. Вошла в число ведущих мировых держав, стала признанным лидером европейской интеграции. Де Голль еще несколько десятилетий тому назад прозорливо говорил о создании Европы от Атлантики до Урала, о том, что необходимость во франко-российском союзе становится очевидной при каждом новом повороте истории. Жизнь вновь и вновь доказывает правоту от И его политическое наследие уже в новом веке служит нашим народам, которые объединены общими идеалами и ценностями, объединены общими устремлениями к развитию взаимовыгодного сотрудничества и долгосрочного партнерства во имя благополучия Европы, во имя безопасности и стабильности в мире. С праздником, дорогие друзья, с днем победы. Fête, Господин президент Россия Россия. Российской Федерации, дорогой друг, Господин мэр, господин посол, дамы, господа. Шестьдесят лет назад капитуляция нацистской Германии положила конец одной из страшнейших трагедий истории. Никогда ранее мир не знал столь жестокой, столь смертноносной войны. Сегодня утром, собравшись по приглашению президента Российской Федерации, с одинаковым волнением, сохраняя верность истории и памяти народов, мы праздновали мир, за который пришлось оплатить столь высокую цену. Сегодня все мы вспоминаем огромные жертвы, принесенные во имя освобождение наших народов от иго нацистского варварства. И здесь, в Москве, мы, конечно же, помним о решающем вкладе вашей страны в окончательную победу. Под Москвой, под Курском, под Сталинградом нацисты впервые потерпели поражение. И ваш народ, проявив небывалое мужество, подал миру потрясающий сигнал – не сдаваться, сохранять надежду. В тех боях наши народы и Россия здесь сыграла существенную роль, были союзниками. Они были соратниками, кровными братьями, подобно ветеранам авиаполка Нормандия-Неман. Я только что встречался с этими героями, которые вписали славные страницы в историю. Я сказал им, как мы гордимся и восхищаемся ими, какую признательность испытываем мы к ним. Свободная Франция, все бойцы движения сопротивления, проявив след за генералом Де Голем непоколебимую решимость, оказались признать себя побежденными. И вот пораженная ими надежда оказалась сильнее злого рога. До конца сохранили они верность идеалам свободы, равенства, братства. До конца оставались они верны идеалам Франции. Они отстояли честь нашей Родины, когда Франция смогла наконец вернуться к своей собственной судьбе. Позвольте выразить благодарность моему другу, президенту Российской Федерации, меру города Москвы господину Лужкову, а также господину Зурабу Церетели, Скультору за ту дань уважения, которую они решили отдать в памяти генералу Деголя. В эти минуты вместе мы с ними разделяем. Эти чувства, этот момент волнения, признательности, почти благоговения. Вам известно, какое место занимает генерал Дугольф в сердцах французов. Для всех нас он пример того, на что способен человек. Воплощение определенного представления о Франции. Он всегда высоко нес образ Франции, завещенный всей ее многовековой историей. Он всегда выражал ее помыслы и устремления. Он воплотил в себе Францию, в нашей стране, подобающее ей место в мире. Генерал Деголя – это человек, который встал во главе свободной Франции, государственный деятель, который всегда страстно любил свою страну и всегда непоколебимо верил в Европу и в ее будущее. Он всегда был углуб, глубоко убежден в том, что на нашем континенте восстановится мир, что народы Европы примирятся друг с другом, и он именно повел за собой Францию по пути примирения. Со свойственной ему энергичностью, вдохновляемой перспективным видением истории, он отбросил логику миру, разделенного на блоки, логику идеологического противостояния и дал народам возможность во весь голос заявить о своем стремлении к независимости и к суверенитету, возможность которой они были лишены. Когда 2 декабря 1944 года генерал Дуголь прибыл в Москву, он прибыл с визитом в ту Россию, которая существовала всегда, в Россию вечную, которая, как писал он в своих мемуарах, сильнее любых теорий, любых режимов. И именно в такой России, великой России, он накрыл свое видение Европы и говорил о том, что дружба между Европой и Россией необходима. Храня верность заветам генерала Дуголя, мы с уважением относимся к истории. Не забываем о пережитых страданиях и испытаниях. Именно поэтому мы обязаны и дальше вместе продвигаться по европейскому пути, по пути к той Европе, которая сплотилась на основе своих гуманистических ценностей, той Европе, которая примирилась сама собой. Народы этой Европы гордятся своим собобытным прошлым. Они навсегда покончили со старыми расправами преодолели Силы. драмы, пережитые в прошлом, и совместными усилиями созидают они свою общую судьбу. Сегодня, 9 мая, мы отмечаем также и День Европы. И в этот имеющий особое значение день, позвольте мне выразить свою уверенность в том, что завтра наша Европа станет еще более сплоченной, еще более сильной. Для каждого государства, для каждого народа Европейского Союза конституционный договор завтра станет фундаментом для заседания того будущего, которое им предстоит совместно продумать. Эта Европа уже сегодня сильна своей экономической и торговой мощью, рассветом своей науки и культуры. А завтра она более уверенно заявит о себе как о политической силе. И эта Европа, осознавая всю полноту своей ответственности, на международной арене будет действовать во имя мира и развития, во имя более справедливого и более солидарного миропорядка, во имя общих человеческих ценностей, которыми наш континент обогатил весь мир. Такая Европа, Европа преисполненная дерновенных помостей, Европа мирная, обревшая зрелость после всех преодоленных ее трагедий, станет для России не просто для великой России, будьте уверены в этом, не просто, не просто партнером, она станет для нее настоящим другом. Благодарю за внимание.